Всем привет! Вам Александр. Хочу показать, сколько идти от моря до новостроек, которые здесь находятся недалеко, в городе Зеленоградске. В прошлом году я их снимал, и некоторые писали, что там идти там, минут 15-20 до моря, хотя тут по прямой метров 500. И вот я решил показать, сколько действительно идти от моря до жилых домов. Конечно, есть Зеленоградские дома, которые находятся прямо недалеко от моря. Это окраина Зеленоградска. Здесь уже Курская коса начинается. Раньше до сюда можно было доехать на машине. Здесь вот ставили машины. Но кто-то решил это перегородить. И теперь паркуется кто где может. Конечно, раньше было здорово. Вот Я до сюда доезжал. И сразу снимаю вам море. Несколько роликов у меня есть отсюда. Птички поют. Деревья вот. Заплетены каким-то растением. Здесь рядышком кладбище. мусорки давайте посмотрим валяется ли кругом мусор ну так я вам скажу сами делайте выводы на сегодня наверное было очень много людей здесь Сейчас уже вечер. Это уже курская коса. Я до сюда доехал и не знал, где поставить машину. Потому что в самом городе поставил. Потому что вот так бросишь, эвакуатор заберет, будешь потом ходить искать, деньги платить еще. Ну, заодно снял парк земноградский. Пока шел машины до моря. Что тут таблички у нас городской парк 300 метров городская площадь площадь 1700 метров ях клуб курский залив 3 километра вот видите домики стоят то есть ты можешь здесь жить и спокойненько обойти кладбище и на море Снимал эти дома И почему-то многие люди Очень были недовольны Этими домами Хотя ну, мне кажется Что лучше что-то найти ну, Очень сложно и Все равно там Называли там человечниками. Или как как угодно там. Ну просто достаточно интересно, мне кажется, сделали. Двери в подъездах стеклянные. Сейчас будет ругаться, опять по газону прибежал. Вот смотрите. Я так понимаю, что это подъезд? Мне кажется, очень стильно. Конечно, может быть, те недовольные живут во дворцах. Ну, возможно. Так. Ну, наверное, да. По сравнению с дворцами. Да мне кажется, даже с дворцами неплохо смотрятся. Такие у них интересные места отдыха. Там даже фонтанчики есть, я вам его покажу. Вот, смотрите, Роб прошел между домов, перешел дорогу, и совсем недалеко будет море. Вот сами видите, сколько у нас идти до моря. Ну, у нас люди всем недовольны, вот, всем. Смотрите, какие деревья посадили интересные. Здесь много интересных деревьев. Вот я прошел, сейчас вернусь. Такая штучка интересная. Вот тоже какая интересная. То есть они не экономили, как обычно, что-то построят. И вот не, сделать, лишь бы сделать, лишь бы сдать. Розочка. То есть, все это будет, представляете, какая будет красота? А да, с той стороны розочки. Это все будет в розах. Класс. У качельки. И сделано, смотрите, из клеенного бруса. Стоимость квартир здесь разная. Приблизительно 4,5 миллиона стоит квартира, двухкомнатная. Вот там кто-то продает объявление, повесил. Не могу ошибаться, но я так смотрел на сайтах, которые вот заходишь и, и видишь, сколько там стоит квартира. Не знаю, насколько это актуально. Может быть, это риэлторы дают такие объявления, и реально нельзя купить за такие деньги я не в курсе ну примерно думаю где-то так вот фонтанчик так значит у них получается я видел еще другой фонтанчик то есть несколько фонтанчиков вот такой двор детская площадка люди писали что детская площадка во дворе там дети будут мешать спать или отдыхать или вообще жить будет мешать Почему-то не все любят детей. Ну, аккуратно. такие аккуратные. Ухоженные. Они Люди сидят, отдыхают. Ну, что еще надо для жизни? Дом красиво выглядит. Да, так... ну, красота. Конечно, если бы эти дома были пониже, там этажей 5-6, но ну, тогда бы они стоили бы очень дорого, потому что вот такую территорию сделать, все так аккуратно, достаточно недешево отделано. И если дома сделать низкие, то цена будет значительно выше, и кто их купит, кто строит дома, они же все-таки как-то умеют считать деньги. Ну мы не знаем, где не Я не я не рекламирую здесь жить никому. Это не рекламный ролик. Вы как бы сами решайте, хотите вы здесь покупать квартиру. Я просто хочу показать, какие есть новостройки в Зеленоградске. Я считаю, ну, достаточно достойный вариант. Стоит ли они своих денег, это вам решать. Я не знаю. Видите, мне нравится, что стеклянные двери. ну квартир продается. Висят объявления на окнах. Здесь будет двор, потому тоже есть фонтан. Здесь рядышком не только вот этот вот комплекс, есть и другие строятся. Посмотрите, на Яндекс недвижимости, на там есть карта, и на ней там вы узнаете, что продается, сколько стоит. Конечно, да, если бы немножко пониже они были бы, было бы здорово, но стоили бы гораздо дороже. gdzie jest otwarte. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Александр.